И первый материал из нашей линейки, наверное, я покажу вам самый ходовой, самый материал, который пользуется больше всех спросом, это Альпа Ориент. Ну, если приводить его на русский манер, это шелк. То есть восточный шелк, морозный шелк, любой шелк, любой синоним шелка, это Сюда. Вот как выглядит данный каталог данного материала. То есть это имитация перламутрового шелка. Но тем не менее этот материал не имеет такого, скажем, яркого перелива. Он полуматовый. И этим самым он интересен. То есть у нас есть палитра разных абсолютно цветов, как вы видите. То есть обязательно что-то там от светлых пастельных до насыщенных, ярких, темных, там чуть ли не в переливающихся. Все это есть. А в чем данный тонкости. Про грунтовки я вам напоминал, что здесь можно как раз-таки под этот материал использовать обе грунтовки, и альфа-крил праймер, и BL-грунт. Данная грунтовка коллируется строго в цвет материала. То есть, если мы с вами выбираем по каталогу там, допустим, цвет АО 32, АО это, кстати, аббревиатура материала Альфа-Ориент, то и грунтовка коллируется тоже в этот же цвет. В коллировочном аппарате есть специальная формула под коллировку данного грунта. То есть, будь то BL, будь то альфа-крил праймер, все это по одной формуле Соответственно мы имеем какой-то там цвет Если у нас с вами а, сама база Альфа Ориента идет непосредственно там, в каком-то желтом цвете То соответственно грунтовка у нас тоже с вами должна быть желтого цвета Синий значит синий и так далее а, По базам Альфа Ориент у нас имеет три базы база 3 8 у нас имеет перламутровый ну скажем так перелив то есть э, жемчуг иными словами э, наверняка все из вас держали в руках жемчуг, то есть такой перелив это не белый цвет это скорее скажем так технический технический белый цвет потому что все-таки такую желтинку он присутствует он имеет но тем не менее все равно это красивый цвет даже без добавления красителей он имеет спрос и людям нравится что же по второй базе? Вторая база называется три семерки. Это база золотая. Абсолютно золотая база. То есть на ней делаются насыщенные яркие цвета, желтые цвета. Ну, Напомню, что они идут полуматовые. Поэтому интересное что-то тоже здесь можно придумать. Ну и третья база 3 пятерки. Это бронза. Такая, наверное, больше не бронза, а в медь уходящая, то есть это яркие красные цвета. За всю историю пока что у нас материал Сикинс находится, к сожалению, одной продажи не было, но тем не менее мы все равно держим некий запас. Думаю, что когда-нибудь время настанет. Что же по базам? Самая ходовая база, это понятно, делал 3 восьмерки, потому что она колеруется в светлые пастельные цвета, и в яркие цвета, там, и в синие цвета, ну, в любые цвета, поэтому это обширная база. Что же до золотой базы? Надо понимать, что золотая база, она только в какие-то желтые цвета, либо в яркие насыщенные цвета, для того, чтобы плотность цвета у нас, ну, соответственно, присутствовала. Вот. Клиенты зачастую ну, не хотят такие цвета иметь, выбирают какие-то светлые пастели на базе 3,8, опять же. Поэтому... Ух, давай базу 3 восьмерки. 3 пятерки я уже сказал, что она не пользуется спросом пока что у нас вообще. А, ну, немножко недооценена. А, тем не менее, что если мы с вами берем базу 3 семерки, либо 3 пятерки, добавляем какой-то краситель, уходящий в, ну, в сторону, скажем так. К примеру, в золотую базу добавляем много зеленого красителя. У нас с вами получается общий зеленый цвет. Но на свету перелив у нас будет золотой. То есть это такой некий хамелеон получается. То есть на этом тоже можно сыграть. Но, опять же, повторюсь, такие цвета не для всех. Поэтому... Ходовая база 3 восьмерки. А, есть у нас две тары. То есть это литровая банка и 2,5 литра. А, больше тар, к сожалению, нету. Данной грунтовки, данной краски хватает до 8 квадратных метров в классическом нанесении. Завод-изготовитель под классическим нанесением имеет абсолютно гладкое. Ну, итальянцы это называют спатулато, мы называем шпательное, либо просто гладкое. То есть без какого-то зателевого рисунка. Вы когда даже банально у вас видно в каталоге, что когда вы начинаете мазать разными кельмами, у вас при углу, когда вы меняете угол обзора, у вас он начинает переливаться. То есть даже картинка присутствует здесь, которая показывает, что он такой пятнистый, интересный и так далее. Но, тем не менее, официально... Завод изготовитель наносится в таком стиле. Я же могу от себя добавить, что знаю там порядка 10 разных техник, как все это наносится в разных там, направлениях, разными инструментами и так далее. В видео нанесении я вам покажу, что ну, можно что-то из него придумать. Но, тем не менее, данный материал действительно очень хорошо смотрится в гладком нанесении. Поэтому большинство продаж как раз-таки в этом и присутствует. Грунтовки. Напоминаю, грунтовки идут либо BL-грунт, либо альфа-крил праймер По сути нет никакой разницы Единственный момент в том, то что как раз таки альфа крел праймер у нас идет чуть-чуть подешевле, чем был грунтовка. был грунт он более матовый, в нем идут какие-то дополнительные присадки, которые он дополнительно матируют И скажу от себя мастерам, которые будут сталкиваться с данным грунтом, данная грунтовка она, скажем так, убивает валики. То есть валики после работы там с данной грунтовкой они слепаются и, соответственно, вы их уже не отмыть ничем не можете. Вот, поэтому использовать в грунтовке какие-то супер дорогие валики нет смысла, он все равно у вас умрет так же, как и дешевый. Вот, в альфа акрил праймере, все гораздо проще все отмывается без проблем да и более того что эта грунтовка как бы держит пятна которые могут лезть и стены или наоборот то есть здесь в принципе есть и плюсы в каждой грунтовке вот используем их то же самое колируем грунтовку в цвет материала расход данных грунтовок ну я по крайней мере считаю, на 10 квадратных метров с литров в один слой а, разбавляется водой. А, ну, я лично не разбавляю водой данные грунтовки, потому что они имеют повышенную тексотропность. и с ней довольно-таки приятно работать. То есть в банке довольно-таки густая база. Как мы только начинаем мазать на стене, вся это растекается. И ну, приятно работать, по крайней мере, по себе знаю. То есть водой я их не разбавляю. Если же есть у вас желание разбавить водой, вы привыкли работать с более жидким материалом, без проблем. Можете разбавлять там, вплоть до 20%. А, что же по нанесению? Позиционируем, что у нас данный материал наносится в три слоя. То есть один слой грунтовки, два слоя материала. И давайте, наверное, я вам его покажу, как все это исполняется. Итак, займемся нанесением декоративного материала под названием Альфа Риент. Я напоминаю, что грунтовку мы сюда используем либо Белл Грунт, либо Альфа Акрил Праймер. В данном случае здесь идет черный цвет. Мне пришлось два слоя раскатывать, чтобы у меня была абсолютно ровная подложка. Используем валик полиакриловый длиной ворса где-то 8-10 миллиметров хаотичными движениями, то есть, ну, все как в обычной краске в данном случае. Наша задача иметь полное равномерное покрытие. И приступить уже, соответственно, к нанесению непосредственно Альфа-Ориента. Альфа-Ориент мы выбираем э, из каталога веера, либо подбор цвета, ну, в зависимости, что у вас идет. И приступаем к нанесению. Есть два способа его нанесения, то есть монтажа. Мы с вами можем использовать первое, э, для нанесения первого слоя валик с длиной ворса, ну, порядка там 8-10 миллиметров, вот, и дальше создавать рисунок. Либо можем сразу брать металлическую кельму, с закругленными краями, то есть, ну, называется это еще венецианская кельма, и соответственно, сразу наносить данным продуктом. Я же привык работать сразу и использую сразу кельму для нанесения э, рисунка. Здесь же могу сказать про тонкость. Здесь мы можем немножко схалтурить, схитрить. И э, на первом слое мы с вами можем э, нанести просто равномерно валиком, при этом разбавить чуть-чуть водичкой материал, для того, чтобы у нас просто была с вами подошка. Любая грунтовка, она гидроскопична. Мы когда с вами начнем наносить материал, соответственно, грунтовка начнет в себя впитывать данный материал. Вот. А чтобы этого не происходило быстро, особенно на больших объемах, мы с вами должны сделать первый слой хоть какую-то там пленку, подложку и так далее. Поэтому мы с вами можем первый слой материала разбавить водичкой там, на 10-20% воды, накатать его равномерно валиком, подождать пока все это высохнет. Высыхать это будет в среднем 6-8 часов. Ну, по факту за 4 часа все это высыхает. Вот. И, соответственно, приступить к нанесению непосредственно более плотного слоя и созданию рисунка в зависимости от того, какого нам по заданию рисунок необходим. Я сейчас приступлю к монтажу и заодно Покажу, какие стили, какие рисунки из него можно что-то придумать. Ну, скажем так, самые ходовые. Понятное дело, что куча людей, куча мнений. Кому-то нравится, кому-то нет. Я просто буду смотреть сугубо спроса и, соответственно, по продажам ценить в каких стилях все это чаще всего продается. Вот. Напоминаю, нанесли грунтовку в один либо в два слоя, причем завод изготовитель опять же говорит, можете его наносить хоть в три слоя. Ждем 6-8 часов высыхания. Это важно, потому что грунтовка, если у нас не подсохнет, при последующем нанесении материала, она может у нас вспенниться, может, там, скажем, какой-то бугор всплыть и так далее. То есть, обязательная просушка грунтовки, это обязательно, потому что нужно. Что же касается первого слоя материала, наша задача, напоминаю, что просто сделать его Скажем так, дать какую-то подложку. Так как я на материал наношу сразу непосредственно на э, кельмой. То есть, ну и соответственно, я уже предварительно буду создавать какой-то рисунок. Моя задача без затей без какого-то создания рисунка, просто равномерно нанести данный материал. Расход у грунтовки э, в один слой 10 до 10 квадратных метров. Я просчитываю, по крайней мере, всегда в таком стиле нанесения. А, непосредственно с самого материала Альфа Ориент хватает до 8 квадратных метров. Ну, если мы с вами где-то в лучшем случае, скажем, схитрим, да, где-то под разбавим водой, то, может быть, он у нас растянется с вами и до 10 квадратных метров. Но зачастую лучше продавать до 8 квадратных метров, потому что, чтобы был некий запас. Конечно же, существуют и есть умельцы, которые данный материал могут и умеют накладывать в один слой, но таких профессионалов очень-очень мало, поэтому все-таки позиционируется продажа в данном случае в два слоя. Тем более не надо забывать, что русский клиент это очень требовательный клиент и хочет, чтобы все было идеально. Если, не дай бог, какие-то там просветы, какие-то пятна будут, то, к сожалению, нам придется с вами... Отвечать за все это Даже сейчас я наношу, где-то местами у меня просвечивается грунтовка То есть на видео, понятное дело, вы это не увидите Но при близком рассмотрении Здесь есть к чему придраться Поэтому в два слоя нам обязательно Все это можно делать гораздо быстрее Если испытывать, ну, использовать более большой инструмент Либо использовать валик ну, Я пошел по пути наименьшего сопротивления Поэтому буду использовать Кельму то есть, видите, я не создаю никакой рисунки, я просто его размазываю хаотично в разные стороны. Здесь есть тонкость. При нанесении декоративного материала Наша задача с вами избегать, первое, ровных линий, то есть у нас с вами не должны быть моменты стыка горизонтальной и вертикальной, то есть если ваш мастер начинает, скажем так, у него всегда должен оставаться рваный угол и работать он должен мокрое по мокрому, то есть не оставлять какой-то край надолго, чтобы он пересыхал, иначе будут получаться стыки. Это, к сожалению, ну, постоянная проблема неопытных мастеров, опытный мастер это все знает и, соответственно, проблем с этим не испытывает. Вот. Что касается нанесения второго слоя, после того, как мы с вами нанесли полностью первый слой, ну, стенку делаем в обязательном порядке от угла до угла, без перерывов, и приступаем к нанесению второго через 4-6 часов при средней комнатной температуре, там, в 20 градусов. Фактически этого времени хватает, если мы берем техничку, то там цифры идут от 8 вот, мы сделали с вами первый, так скажем, грунтовочный слой. Он у нас лег пленкой, и последующий слой, который мы с вами будем наносить, он будет менее впитываться в грунтовку. У нас будет больше времени работы с данным материалом для создания какого-то рисунка и так далее. Если мы берем с вами классическое, скажем так, нанесение, типа шпательного нанесения, спатулата или так далее, то мы просто повторяем процедуру, то же самое, что я с вами делал. То есть мы здесь уже берем с вами чуть больше материала и, соответственно, в разные стороны его наносим. То есть наша задача сначала нанести материал, а уже потом его создавать рисунок. Некоторые мастера, к сожалению, неопытные, делают ошибки, они сразу на 20 квадратных сантиметрах пытаются создать какой-то рисунок. Нет в этом необходимости. Вы сначала должны покрыть площадь, удобную для работы вам. У кого-то это там пол квадратного метра, у кого-то там треть. Ну, то есть здесь уже мастер зависит а, от своей скорости работы, грубо говоря. Вот. И только потом создавать какой-то рисунок. То есть приглаживать, если это необходимо. То есть, видите, шпательное направление. Если же мы с вами хотим э, не иметь явных таких, скажем, рисунков, да... Э... Примерно через пару минут после высыхания материала мы с вами возвращаемся, то есть мы с вами продолжаем делать стенку, возвращаемся и, соответственно, слегка приглаживаем. То есть у нас такой смятый получается материал, сейчас секундочку. Если вы работаете двумя краями кельмы, то обязательно нужно иметь с собой губку, чтобы, вот, соответственно, таких вот делов не получалось, потому что у меня полусухой край уже правда, подсохший, мне нужно было его вытереть и, соответственно, не царапать материал чем примечательный материал тем то что он заходит абсолютно э, в любой интерьер то есть будь это классика будь это э, какой-то лофт или будь это стандартные какие-то цвета он везде смотрится красиво так как и материал имеет э, себе перламутровую основу то при по освещению он слегка переливается но тем не менее он все равно кажется полуматовым и Интересно. Цена у него довольно-таки вкусная, да и на самом деле шелка на рынке уже давным-давно, уже все маляры уже успели попробовать данные материалы, а механика нанесения у всех шелков плюс-минус одинаковая. Поэтому с монтажом проблем у вас не возникает. Ну а если у вас, так скажем, три плюса сложилось, то это у вас будет стопроцентная либо покупка, либо продажа. Поэтому считаю, что это один из идеальных материалов. Вот. Что же до нанесения? Я вам показал, как наносится классический, скажем так, в разные стороны. Здесь уже зависит полностью от мастера. Вы можете спросить, как же быть, если вдруг... То есть, пожалуйста, я вам сейчас покажу, что угол обзора мы с вами меняем. Видите, и материал начинает переливаться, соответственно. Разные э, слои, я просто не доделал до конца выкрас. А, то есть, видите, рисунок все-таки играет. А, что же делать, если у нас с вами непосредственно большие объемы, а один мастер с этим не справится? А, всегда работают, если большие стены высотой там, выше 3 метров, и, да и длиной 5-6 метров, я всегда рекомендую работать вдвоем. Все мы знаем, что мы все люди Мы все разные, руки у нас разные, рисунок у нас тоже разный Как избежать несоответствия? Все очень просто Максимально часто меняться Один человек начинает сверху Второй подцепляет чуть-чуть ниже Потом они меняются местами вверх-вниз. Понятное дело, что в общем кубе стена будет отличаться здесь, от вот здесь они будут отличаться. Но в общем кубе от угла до угла стена будет одинаковая. Если же ваш специалист один будет делать только вверх, а второй будет делать только вниз, у вас будет две стены, получается, потому что рисунок будет не совпадать. Поэтому, чем чаще они меняются, тем больше и лучше, стабильнее у них будет рисунок. Но опять же повторюсь: рисунок здесь зависит полностью от мастера, от рук, от видения специалиста. Поэтому при нанесении на монтаж э, на большие объемы, я сначала рекомендую мастерам, которые ну, не профессионально этим занимаются, сначала сделать небольшой, ну, хотя бы пристенок э, полностью, показать данный пристенок заказчику, чтобы получить какое-то одобрение и уже потом лезть на все стены. Потому что один пристенок все проще переделать и дешевле, нежели чем все стены. Вот. Что касается последующих стилей нанесения. Э, сейчас подсохнет, сейчас я возьму материал. То же самое с вами. Берем какое-то энное количество материала наносим можем цветочный рисунок сделать такой мокрый, сжатый шелк он называет но так как материал Полуматовый Особо сжатым он у нас не прям получается Но тем не менее, вот этот рисунок Вот этой цветочности, он все-таки присутствует Для данного нанесения Можем использовать доп-инструменты В виде всяких шайбочек и так далее Я привык работать металлической кельмой Но в данном случае, в данном материале Я рекомендую пластиковую кельму Довольно-таки мягкую, потому что с ней больше комфортно работать Ну, по крайней мере, мне Ну, металлические кельмы тоже все это возможно То есть, видите, все И рисунок здесь, опять же, будет зависеть полностью от мастера то есть это еще один как вид рисунка. К примеру, вот я покажу вам. Сейчас видите, все переливается, цветочки, все это есть. Так как материал довольно-таки плотный, у него средняя плотность с кило кг на 1 литр, это плотный материал, мелкую фактуру он будет держать. Есть направленный рисунок. То есть если мы с вами хотим сделать какую-то имитацию стекающих там стен, грубо говоря, там стекающей воды, к примеру, у меня, к сожалению, уже материал пересыхает, и получается, что прилипает кельма. То есть можно сделать так, такой вот, стекающий, скажем так. Видите, получается такой эффект водопада. Ну, на самом деле декоративные элементы, они кто что видит, как говорится. Вот. Можно использовать доп-инструменты в виде буазета с имитацией дерева. Можно использовать всякие доп-кисточки, щетки. То есть, по сути, безграничные. Но самые там, три основных видов классе которые продаются, да, я показывал Это гладкий, цветочный и направленный рисунок. Причем направленный рисунок может быть не только там, вертикаль, горизонталь, но и какая-нибудь диагональ, какие-нибудь полосы. Здесь уже э, нужно понимать строго поставленные задачи. Потому что компания Signs, она всегда позиционирует себя как э, творитель. Ну, либо вытворяете. Это у нас был материал Альфа-Ориент. Давайте перейдем к следующему материалу.